папа па па па па па па <пип> Так, друзья, как помните, здесь не завалили первой серии. Попробуем как-то пройти. Я да не буду, я смотреть, конечно, смысл смотреть. Эй, ага. Нога. Нет. Так, я не понял, а почему тот раз сэ. меня? Если не по мы сделаем. Мы ну, пойдем сейчас вот сюда. И здесь их будем валить. А? Я думаю, они они откуда больше не возьмутся. Вот они идут. Вот они идут. Мы ну, сейчас вот сюда еще зайдем. 5. Да. А если мы сейчас возьмем... Да. Ой, лыханулся, блин. Ну давай, заходи. Мы сейчас... давай заходи, будь гостем, вот они, вот они, да, именно вот они они, ну давай иди, вот, Перезарядочка. вот так кстати попроще играть. Давайте, идите. Ага, вижу вас. Цып, цып, цып давайте поближе, поближе. Подходим, не стесняемся. Люлей получаем от меня, как обычно. Опа, черепушка, вот он, черепушка. Давай, тетушка. Тетушка Марго, давай. Ох ты, собака сутулая, попал в меня. А. Мимо, Люся, мимо А, вот он еще один а -а -а -а. Так Ну и что, один остался что ли? Иди сюда. А, вот он еще один. Ну подходи. Еще есть у меня. Есть еще на вас патроны. Есть. Блин, еще там бабка эта. С вилами, пти. Куда ты так летишь-то? а мимо. Взять, как они мне вовремя пригодились. Ч, вот. блять, еще, еще кто-то есть? Вот он еще один, блять. Главарец, в Куда ты так летишь-то? Лампана. Стрельдят. А что произошло? -то? Ну, колокола и дальше что? Ты да ни фигня, господин не Что происходит-то? Может кто-нибудь объяснить? Куда, Куда это все идут? Бин, все, пошли. Что-то я ни хрена не понял, блин. Нахрена они пошли в церковь. О, блять, опять бабы это. Так, у меня плохие новости. Я нашел три, а, полицейского. С людьми в этой деревне что-то произошло. Леон, выбирайся оттуда. оттуда. Найди... Что там, блядь, было? Пиздец, блядь. Что-то как -то быстро все произошло. Так. Так, куда мне дальше? Посмотрим. Так, блин, неужели? Стоп. Стоп, стоп, стоп. стоп. А, -а, а. Так, так, так. Так. Блин, так. Секундочку. Пойти сюда. Не знаю, а куда. Так. Ну, тут все увидеть... Тут... А, -а, а! То есть я сейчас если... здесь... Здесь у нас закрыто. Тут у нас закрыто. То есть мне нужно вот сюда попасть. И где мигает красно. То есть я правильно понимаю. Мне сначала сюда идти. Не сюда. Не сюда. А, наверное, вот сюда, да? Так понимаю. Давайте посмотрим. Ну, ёп. Так, давайте мы вот сюда зайдем, мало ли у нас тут патронники. Блин, а где это вообще, этот олух небесный, блин, а? который называется магазин? Ёпт, иди, чё, пусто? Ну так неинтересно, блин. Блин, не, непривычно мне это управление... Нету ничего. Вот бомжи-то. А. О, патроны. Возьмем, конечно, патрончики. Возьмем патрончики. Так, друзья, продолжаем. Была заминочка. Так, что у нас тут? Блин, я забыл, куда я шел. Mm -hmm. Нахрена я развернулся. Вот сюда? Mm -hmm. Да. Блядь. О, чуть замергающий. Что-то здесь будет. Блять, какие-то эти... А ч ⁇ здесь так много-то? синих медальонах ну, давайте посмотрим 15 си э, синих медальон 7 на ферме 8 на кладбище тот кто соберет 10 или более э, мед больше медальон получит награду далее текст написан неразборчиво здесь 2-4 ш... Блин, а еще мне. Меня... Блин, сейчас идти туда. С ними. Во, тут мергает там, моргает. Пойдем посмотрим. Так, какая вонь? А как мне это ожерелье, а ожерелье это собрать? Кто я? Где я? Я извиняюсь, что потревожил вас. Ну идите вы в жопу. понравилось так следующий идет это а -а -а? <х Asians> мне понравилось еще нет ничего так а что их только двое а вон там еще есть но ну, сейчас секундочку секундочку мне надо взять Опана. Грязное замчужное в вашем дипломатиям принято. Услышано. Зафиксировано. Так. Так, а это что за хрень? Так, о! Яйцо какое-то. Курица никак снесла. О, бочка. А в бочке может что-нибудь? А, зачем я это сделал? Блин. И так патронов нету, блин. Ты что за псина? Я надеюсь, ты не, не людоед, Псина. звук, как будто сейчас они прям придут сюда. Ёпки, львов онищито тут. Ай, блин. Опа, есть один. Да не ссы, собака, эти не трону. Давайте посмотрим, что у нас здесь Так Подходим к первому медальону Коровы, ты не брекайся О, Эти коробки Может быть там кто-то есть Вот там дядя какой-то был Вон он А, вон он еще дядя Молодой человек они а подсказывают, как пройти библиотеку. И так это было просто круто. Вот так вот. А, -а, а, молодой человек, я тут. возьмем возьмем пойдем дальше сюда о патрончики конечно возьмем а это что, здесь не открывается о открыть что это что это так шпинель шпинель какой-то Шинель, блин хотел прочитать в вашем дипломате, хорошо нашем дипломате, да хера что-то есть Так Так А, ну у меня В принципе, ну полная теперь, да Полная, так, давайте Сразу перезарядочку сделаем Чтобы нас потом Не грохнули Ааа, блин, нас забываю Блин, нахрена я Ладно, так что тут у нас лестница, лестница. Блин, а там вот этот еще дядя ⁇ бден. Готов, что ли? О, что-то взять можно. О, 3-300, нормально. Так, а где же тут этот медальончик-то был? Так, а тут что у нас? Открыть. О, патрончики. Не, Он по-любому... А, -а, а, вон он он. Попаду. Делаем ставки, господа. Попаду. Есть. Так. Так, так, так. Нахрена я это сделал? Стесняюсь спросить. А как мне вылазить, -то, а? Стоп, стоп, стоп. Что ты там видел? Руки трясутся, как волкаша. что ты, ёпки, ближе подойди Есть, три Три собрал Так, дальше посмотрим, что у нас здесь Так, нам надо спуститься для начала Как мы это будем делать? Спрыгнуть, конечно, спрыгивать Так, здесь вроде мы Вроде, а, вон Бочки не проверили А что там прип... опа, приподнять что то а, Фу. нет, нам не надо это. Нам надо бочку вот эту. Трава. Деньги есть. Деньги есть. И это хорошо. А, этот проверил, да? Всё, нету ничего. Хорошо. Так, ну что тут-то? Больше никого с ним не будет? А здесь я был на втором этаже? Я не помню. Я был. Вот он. Вот он, медальон. Блин. Есть. Есть медальончик. Так. Это ладно. А как мне он туда пройти? Вот еще тут. тут. Кстати, можно перепрыгнуть. Мне вот так напрашивается мне сюда двигать. Ну, не толкается. Что делать-то? Неужели мне надо заходить сюда? Блин, так неохота заходить сюда. Туда пробраться-то? способа нет никакого? Вот там же есть. А подожди, а какие твари вот-то есть? что так а здесь я все сделал а мне надо возвратиться возвращаемся возвращаемся только я не понял в какое место давайте здесь посмотрим еще раз так и получается где-то должно здесь быть в этом я так понимаю в сарае вот это Это яйцо Это хорошо Смотрим сюда То есть я ее, получается, прошел Слесняюсь спросить, а где она? Слышь, а коровок тебе нету этой штуки? Не, ну реально, где она может быть? На дереве я прошел что ли за хрень а нашел есть так смотрим так одна сзади меня получается Получается сзади меня где-то одна. Сзади меня одна где-то. То есть я, получается, на нее смотрю сейчас. Но, если честно, я нихера ее не вижу. Может подальше отойти? Ну иди она, блядь. залезть надо посмотреть блин ну если честно я его вообще не вижу ходить то и делать блин но не вижу я ее а я то есть ее уже прошел даю узнаней. А, то есть еще вот так надо. Нет. Не так. Не так. Стану тебя в жопу, блядь. Короче, друзья, не буду я заморачиваться с этой. То есть, о а чем он у меня не сладит, не А, вот, спрыгивает. Короче, друзья, я ее не нашел. А что в этот раз он не поднимает его? Не хочет? дает она мне покоя. Короче, он где-то вот здесь. Где-то вот в этой хрена но я не знаю где. Причем она не очень маленькая, судя по размерам. Бля, такое? такое? ощущение, что сейчас кто-то припрется. Данный какой-то гвоздь будет Так, ладно, это понятно Ни хера не понятно Так Так Бля, все равно показывает, что Где-то здесь Нажму. Я должен ее найти, ну, просто обязан. Такое ощущение, что она где-то в сене. Ну вот, я сейчас иду. Вот. То есть, вот этот пучок сена. А может быть... Блять, где ты? Серьезно, а если она с этой стороны? Ладно Так, пацан, зарядиться Так Что это за хрень? Так, знакомый знак Тебе знаком, а мне нет. Что за хрень? Что, <связывая> умер что ли? А ч так быстро-то? Собирай себе